Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы познакомимся с продукцией освещения для подсветки кухонь на сайте Вардек. Для этого на сайте Вардек мы войдем в каталог и в каталоге найдем раздел, соответствующий освещение для кухни. Есть несколько способов на сайте Вардек попасть в различные подразделы. Освещение, но мы пойдем через основной путь, то есть кликаем на подраздел освещение для кухни. Здесь мы видим разделы данной категории непосредственно разделенные на зоны кухни, да, начиная сверху вниз. Мы специально разделили кухню на четыре основные зоны. Первая верхняя зона это освещение Верху кухни, над верхними шкафчиками фриз или топ кто как его называет вторая зона это зона подсветки верхних шкафчиков внутри, за фасадом третья это рабочая зона то есть непосредственно над столешницей перед фартуком и четвертая зона это нижние модули кухни к ним же можно отнести и высокие модули пеналы дополнительно к этому четвертому разделу отдельно мы вынесли в, встраиваемые розетки для кухни. И пятый раздел отдельный ⁇ это отдельные комплектующие. Ну, а об этом разделе мы поговорим немножко позже. Итак, первый раздел ⁇ верхняя подсветка кухни. Фриз. Раз. Итак, верхняя подсветка кухни ⁇ Фриз ⁇ Заходим в этот раздел. Здесь в готовых решениях предлагаются комплекты из одного, двух и трех светильников соответствующих дизайну, либо в стилистике классика, либо в современном стиле. Также предлагается выбрать освещенность по температуре, либо теплый, либо холодный. И предлагается выбрать либо круглые точечные светильники, либо выносные Т-образные светильники. Для круглых точечных светильников также отдельным подразделом предлагаются декоративные дополнительные кольца накладки для того чтобы светильник можно было использовать не врезая да то есть накладным способом при этом кольца сами соответствуют по своему цвету отделки самому светильнику а форма кольца бывает как прямая так и наклонная вот как вот здесь вот на этом изображении то есть угол наклона 15 градусов Посмотрим, что у нас внутри каждого из подразделов да, одна лампового, двухламповая, трехламповая трехлампового комплекта. А, комплекты, соответственно, как я сказал, предлагаются в разные стилистики по а, дизайну, в разной температуре. И а, в комплектацию входит а, помимо самого светильника, то есть вся разводка с, с клемниками, то есть все защелкивается. Выключатель и провод. Все это упаковано в индивидуальную упаковку, да, для того, чтобы э, этот комплект можно было подключить, не применяя э, какие-либо дополнительные э, материалы. Э, точно так же скомплектованы двух- и трехламповые комплекты. Э, и если мы посмотрим э, светильник Т-образный, то, соответственно, э, светильник будет выглядеть вот таким вот образом. Вот такое дизайнерское решение. Точно так же он имеет необходимый блок, необходимые разъемы, да, выключатель и провод. То есть такой такой светильник мы предлагаем в варианте только однолампового и двухлампового комплекта. В случае, если вам необходимо применение трех светильников в ряд, вы заказываете одноламповый и двухламповый комплект. В варианте круглых светильников предлагаются все три варианта. Одноламповый, двухламповый, трехламповый. Если необходимо больше, то, соответственно, точно также можно будет компоновать два комплекта вместе. Раз, раз, раз. Внутренняя подсветка верхних шкафов. В этом разделе предлагается два варианта комплектации по выключателю то есть предлагаю все комплекты предусмотрены с выключателем либо с механическим вот таким либо с инфракрасным выключателем на открытие фасада для чего это нужно для того чтобы вы могли использовать как вариант включения света как бы при закрытых дверях Фасадах, так и при открытии. Если же мы имеем глухие фасады, в этом случае вы применяете комплект с инфракрасным выключателем вот такой вот комплект. И при открытии фасада свет в шкафчике включается. Если же вы имеете фасады со стеклом и хотите использовать подсветку внутренних верхних шкафов, как декоративную интерьерную подсветку, в этом случае вы используете комплекты с обычным механическим выключателем и можете включить свет, не открывая фасад шкафчика. Кроме этого, комплекты делятся на одноламповые и двухламповые. Сделано это для того, чтобы в случае, если у вас модуль не имеет внутренней полки, то вы устанавливаете один светильник. А если же у вас модуль имеет внутреннюю полку, тем более если эта полка глухая, для этого вы применяете двухламповый комплект, соответственно, по одному светильнику в каждую из секций данного модуля. Но при открытии общего фасада, соответственно, включаются оба светильника. Да, либо, например, если это механический выключатель, то, соответственно, в этом случае вы можете заранее включить свет, и через стекло будет декоративная уютная подсветка видна. Внутри каждого из вот этих вот четырех подразделов, да, как я сказал, четыре, потому что одноламповый, двухламповый и с механическим и с красным выключателем. Внутри каждого из подразделов мы можем видеть определенное количество решений. Они отличаются дизайном самого светильника либо формой, то есть либо точечной, либо линейной. Если мы говорим о точечной форме светильника, то мы предлагаем светильники в пяти дизайнах, да, в квадратном и круглом исполнении, и, соответственно, либо с точечными диодами, например, как вот в таком вот варианте, когда нет общего стекла, а есть именно пластиковый корпус, имеющий как бы, точечные диоды. Такой светильник есть в круглом и квадратном исполнении. И, соответственно, вот второй вариант – это когда светильник имеет именно матовое стекло, за которым уже прячутся диоды. Соответственно, такой светильник тоже бывает в квадратном и круглом исполнении. Пятый, пятый дизайн светильника – это светильник круглой формы, но более выпуклый. Вот такое дизайнерское решение. Этот светильник отличается от предыдущих своим, своей толщиной. Дело в том, что все светильники, которые мы подобрали для внутренней подсветки верхних шкафов, они имеют малую форму. То есть они являются накладными, не требуют фрезеровки, а в то же время занимают мало места в, в шкафчике. Всего лишь 5,5 мм они имеют высоту. Кроме светильника вот этого выпуклого, который занимает 11 мм толщины. А, помимо точных светильников для внутренней подсветки мы предлагаем и линейные светильники, которые мы изготавливаем на, на базе углового накладного профиля. А, такие светильники мы изготавливаем в двух а, вариантах по а, длине, а, 350 мм и 500 мм. А, вы их подбираете в зависимости от того, насколько он а, помещается в данный модуль. Да, если у вас стандартный модуль там, 400 мм, 450, 500, то вы используете 350 мм. Если модуль уже 600, там, 800 и более, соответственно, используете по полуметровой. Также они закомплектованы по одному, светильнику и по два светильника для, для того чтобы можно было устанавливать их в верхние модули разделенные полкой все комплекты данного раздела также упакованы в индивидуальную упаковку в которой находится полный комплект коммутации для полного применения в изделии Подсветка рабочей зоны. В этом разделе подобраны также светильники линейной и точечной формы, которые имеют встроенный выключатель. Соответственно, мы сейчас посмотрим каждый из разделов, которые входят в данную категорию. Если мы говорим о линейной подсветки, да, начнем в данном случае с линейной подсветки, то мы можем а, рассмотреть несколько а, дизайнов, несколько форм а, применения. А, одна из которых является а, вариантом эконом. Это вот такой вот комплект. А, здесь всего лишь четыре артикула. Отличаются они длиной самого светильника. Эти светильники можно соединять, стыковать между собой в линию. Каждый светильник в комплекте имеет провод, крепеж, провод питания, крепеж и дополнительные провода, которые соединяют светильники между собой. Причем есть как жесткий коннектор, вот такого вот, небольшого размера, так и гибкий коннектор для соединения между собой данных светильников. Для чего это нужно? Жесткий коннектор мы используем для того, чтобы соединять их в стык вплотную, а гибкий для того, чтобы можно было их поставить на расстояние, либо установить в угловой кухне, да, чтобы именно повернуть линию освещения. На что стоит обратить внимание? Данные светильники имеют собственный выключатель механический выключатель на корпусе, и при установке этих светильников в линию. При подаче питания на первые из них включатся именно те, на которых заранее включены выключатели на каждом из светильников. Но это не означает, что если мы на первом светильнике по ходу от питания выключатель поставим в положение выключено, остальные тоже не будут работать. Питание насквозь будет в любом случае проходить и последующие светильники будут работать. Поэтому, как я сказал, при подаче общего питания включатся ровно те светильники, на которых предварительно выключатель установлен в положение включено. Данные светильники имеют форму обычного универсального люминесцентного светильника, но его уже современной моделью он более безопасный, по весу он легче и вместо лампы люминесцентной внутри имеет светодиодную ленту. Второй вариант линейной подсветки рабочей зоны – светильник более современного дизайна. Выглядит он вот таким вот образом. Данный светильник в линейке существует как, бы как без выключателя на корпусе, так и с выключателем. На корпусе сейчас мы как раз откроем вариант с выключателем. И вы видите, что в варианте с выключателем как раз мы... Получаем именно комплект светильника с блоком, который рассчитан сразу на несколько светильников для установки их в ряд. Крепеж и, соответственно, также в комплекте есть жесткий, вот такой вот маленький, и гибкий коннектор для соединения. Чем этот светильник отличается от модели эконом? Ну, Во-первых, выключатель, который находится на корпусе, он является сенсорным, а не механическим. Да? То есть он работает на прикосновение вторым отличием является его более эстетичный дизайн то есть он более современной формы и соответственно он более плоский третье отличие то что данный светильник крепится по другому то есть он в комплекте имеет крепеж не просто клипсы защелки как у, у варианта эконом а у него имеются внутри встроенные магниты и он на клипсу которая непосредственно устанавливается на двусторонний скотч, либо на саморез, по вашему желанию, а в дальнейшем просто соединяется на магните. И его при необходимости можно быстро демонтировать. По своей, по своей модуляции, то есть именно по включению, как бы, он также отличается от предыдущего светильника тем, что если мы их набираем в ряд, то в этом случае мы берем один, вот такой вот полный комплект с установленным на светильник выключателем. А дополнительно к нему берем светильники без выключателя. И, как, и при установке их в ряд, вот этим сенсорным выключателем мы управляем всей линией. Такие светильники имеют длину 300 мм, 500 и метр. Соответственно, в случае с выключателем 320 520 и 1020 мм далее мы переходим к следующей модели линейной подсветки рабочей зоны светильник вот такой вот формы эта форма не симметричная поэтому данный светильник в отличие от предыдущих можно устанавливать только таким образом чтобы провод и Сенсор, выключатель, который находится на нем, находились под правую руку, с правой стороны. Данный светильник имеет тоже несколько размеров по длине, но не предусматривает соединение их в линию. Данные светильники являются дизайнерским решением и устанавливаются на расстоянии между собой. Каждый светильник имеет индивидуальный блок и индивидуальный провод. Выключатель в данном случае инфракрасный не на прикосновение, а на взмах руки. Другим вариантом подсветки рабочей зоны может быть использование точечных светильников, которые у нас скомплектованы по одному, два и три светильника в комплекте. Они есть двух, двух дизайнов, либо прямой формы. Вот так они выглядят. Прямая форма светильника. Соответственно, в комплекте есть, как, как и во всех решениях, по, по полная разводка. Один из светильников имеет на корпусе встроенный выключатель на взмах руки. Или мы можем выбрать вот такой вот вариант дизайнерский, дизайнерского решения. Светильник Г-образной формы, у которого тоже на одном из светильников находится встроенный выключатель, но в данном случае уже сенсорный на прикосновение. И также этот выключатель управляет всеми светильниками данной группы, то есть либо одним, либо двумя, либо тремя. Помимо таких решений, для подсветки рабочей зоны мы предлагаем подсветку, которую мы изготавливаем на базе алюминиевых профилей. Врезного, накладного и углового накладного профиля. Причем стоит обратить внимание, что в светильнике на базе врезного и накладного профиля мы комплектуем выключателем на взмах руки, а углового профиля комплектуем выключателем диммером на прикосновение. В каждый в каждый из профилей как бы в сам выключатель мы уже предустанавливаем, вклеиваем ленту, устанавливаем заглушки, то есть опять получается готовый готовый светильник уже для того, чтобы его можно было смонтировать непосредственно на место установки. Светильники предусмотрены разных размеров. Мы предлагаем варианты углового и накладного профиля в вариантах 380, 480, 580, 780, 980 мм и двухметровый. Врезные мы предлагаем 300, 400, 500, 700 а 900 и точно так же 2 Для чего это нужно? Вот пять размеров, которые я перечисляю, это размеры, соответствующие модулям. То есть вы их можете устанавливать непосредственно под шкафчиком, под конкретным модулем. А накладные светильники, угловые накладные, а сделаны минус 20 мм по отношению к модулю, а для того, чтобы а при, при установке сразу на два модуля а они не выступали за габариты. А врезные а профиля уменьшены на 100 мм. Да, то есть, к примеру, если у вас... 400 то светильник устанавливается 300 миллиметровый потому что он требует фрезеровки и в этом случае он должен быть по длине меньше в каждом из вариантов профилей мы предлагаем двухметровый профиль для чего это нужно для того чтобы вы могли установить линейную подсветку сквозную по всем шкафчикам которые у вас существуют двухметровый профиль это максимальный размер который может быть, то есть это общий, не, не резанный а алюминиевый профиль. Тем не менее, мы в него уже монтируем светодиодную ленту, выключатель, и при необходимости вы можете его обрезать в размер. Да, допустим, если у вас получается линейная подсветка, необходимо установить, ну, допустим, там 1760 мм, вы, соответственно, берете вот этот двухметровый комплект, и при снятии диффузора вы видите на ленте указаны места возможных обрезов, соответственно, как бы по этому месту вы обрезаете, устанавливаете заглушку чуть-чуть дальше и получаете сквозную подсветку уже с запаянной лентой и, соответственно, в производственных условиях установленным датчиком на включение. Подсветка для ящиков. Если мы хотим подсветить ящики в нижней части кухни, либо это может быть бутылочница выдвижена, либо это может быть выдвижной пенал, да, выдвижная колонна, в этом случае мы предлагаем использовать светильники на аккумуляторах и батарейках. Это удобное решение, не требующее подведения проводов. И в, в этом разделе мы предлагаем три а, светильника, одним из которых является светильник прямоугольной формы. Вот так вот он выглядит. А, данный светильник а, работает на аккумуляторе, имеет четыре а, режима, то есть переключатель на, на корпусе а, предусматривает четыре режима. Один из режимов выключено, второй режим а, – это а, датчик на открытие а, фасада, причем как бы диоды будут работать в полнокала. Третий режим тоже надкрытие фасада, но диоды работают в, в полную мощность. И четвертый вариант это данный сиденье можно использовать на взмах руки, то есть усилитель будет работать на взмах руки. Такое универсальное решение. Но основным типом применения являются именно использование в ящике либо каком-то модуле выдвижном, он устанавливается непосредственно на корпус и при открытии свет включается. К примеру, например, вот посмотрим, да, вот корзинка выдвигается, соответственно, он устанавливается вот здесь вот под столешницей и когда вы открываете ящик, то, соответственно, свет включается. Вторым светильником, является светильник на аккумуляторе круглой формы. Данный светильник отличается от предыдущего не только формой, но еще и датчиком. Вот здесь вот такой вот круглый датчик это датчик движения. То есть он срабатывает на движение и через некоторое время выключается. Также на корпусе есть переключатель, который меняет режимы работы, выключено, либо можно его использовать также для постоянного включения, чтобы он постоянно горел, либо два режима на датчик движения, причем в одном он будет выключаться через 20 секунд задержки, в другом через 60 секунд задержки. Данный светильник можно применять в том числе и в верхних модулях кухонь, в том случае, если туда невозможно провести проводку да, электрическую. Дело в том, что вот эти два светильника и круглой, и прямоугольной формы они крепятся на магните то есть непосредственно заранее устанавливается вот такая вот круглая ответная планочка которая может быть прикреплена при помощи самореза либо при помощи двустороннего скотча а затем сам светильник на магните устанавливается на вот это основание поэтому для того, чтобы его зарядить его достаточно просто снять с магнита и при помощи вот такого коротенького проводочка USB, который находится в комплекте каждого светильника, можно зарядить. Зарядки аккумулятора хватает примерно на 2-3-4 месяца в зависимости от интенсивности использования. Помимо аккумуляторов светильников мы предлагаем светильник на батарейках. Вот такой вот вытянутой формы. Соответственно, в данном светильнике светильник использованы две батарейки с одной стороны, две с другой. У него есть тоже встроенный инфракрасный выключатель, который также работает, можно переключить в режим на взмах руки, либо на открытие фасада. Данный светильник монтируется на, непосредственно уже на сам фасад. При помощи магнитной полосы. Магнитная полоса крепится на двусторонний скотч, а затем светильник примагничивается к этой полосе. При открытии фасада свет включается. Вот непосредственно на этой фотографии можно видеть, как правильно устанавливать данный светильник. В четвертом разделе для подсветки «Кухонь» мы предлагаем встраиваемые розетки. Это удобное решение для подключения, которое при необходимости закрывается практически лицо со столешницей. Данная продукция выполнена в двух вариантах, либо в вертикальном, либо в горизонтальном. В каждом из вариантов предусмотрены два цветовых решения, в черном, либо в серебристом цвете. Например, вот розетка именно в серебристом цвете. И, соответственно, вариант либо... 220, 3 варианта 220, либо как бы с, дополнительно с USB. То есть бывает вариант без USB и с USB. В вертикальном варианте всегда есть 3, 3, 3 розетки 220, и бывают с двумя USB или без USB. В горизонтальном варианте мы получаем либо 3 220, либо 2 220, а по центру вместо третьей розетки сдвоенную розетку USB. Горизонтальные также могут быть выполнены в черном и серебристом цвете. Обращаю ваше внимание, что данная продукция имеет уже установленный кабель на каждую из розеток. Кабель подключен непосредственно все розетки запитаны и каждый кабель на ответном конце имеет вилку 220 для включения уже в розетку и непосредственно подключения самой, самого блока. В случае, если данные, данная продукция подключается к централизованной проводке при помощи разводочных коробок, то вилка может быть обрезана и данное изделие может быть соединено с общей системой электроснабжения. раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз раз Пятый раздел на сайте Вардек по освещению для кухонь – это отдельный комплектующий. Для чего нужен этот раздел? Этот раздел нужен для того, чтобы в случае, если по какой-то причине вы не смогли подобрать готовое решение из предыдущих разделов, то в этом случае вы можете воспользоваться вот этим дополнительным разделом и взять отсюда либо, например, светодиодную ленту именно в, в полном размере для того, чтобы сделать какую-то линейную подсветку. Либо, например, использовать выключатель другого типа, например, вот такой вот маленький выключатель, либо что-то что изобрести, что-то именно скоммутировать, то, что будет более подходящим для данного мебельного изделия с вашей точки зрения. То есть это такая палочка-выручалочка да, для того, чтобы вы могли что-то добавить, либо что-то скомплектовать на свое усмотрение. Раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз. раз. А сейчас мы находимся в общем разделе освещения для кухни на сайте Wardec. И, и попробуем подобрать э, один из вариантов э, подсветки для кухни, ну, рассмотрев, например, какой-то виртуальный проект. Ну, допустим, у нас есть некая угловая кухня э, в классическом стиле. Соответственно, начинаем именно с подборки подсветки сверху вниз, да, как, собственно, у нас по разделам это и разложено. Открываем верхнюю подсветку кухни. Допустим, вот эта кухня имеет верхний карниз, да, фриз. И, допустим, одна сторона кухни длиннее другой. С одной стороны помещается там, два точечных светильника, с другой, с другой стороны помещается три точечных Соответственно, нам нужен комплект двухламповый, комплект трехламповый, Ну, начинаем с двухлампового. Заходим в раздел двухламповых комплектов и, соответственно, выбираем. Ну, допустим, мы выбираем классическую форму светильника, какую-то вот, которая нам больше нравится. Ну, допустим, вот такой вот комплект. Комплект светильников ас 1 Открываем, смотрим, как он выглядит. раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, раз, Вот, допустим, мы выбираем вот такой вот дизайн светильника. Соответственно, двухламповый, с разводкой, с выключателем. Есть чертежик, на котором показан диаметр светильника, 53 миллиметра, и показан размер выреза, да, то есть фрезеровки отверстия под данный светильник. То есть 56-58 миллиметров это необходимое отверстие. Соответственно коммутация. Показано, как, как выключатель можно встроить в цепь. И мы можем положить данный комплект в корзинку. Все. Товар успешно добавлен в корзину. Переходим к следующему варианту. Да, то есть вот нам нужен еще трехламповый на другую сторону. Открываем трехламповый. Э -э, находим такой же дизайн светильника. Так, это немножко другой дизайн. Сейчас находим именно тот, который нам надо. У нас был э -э, светильник бронза. Вот бронза именно в таком же дизайне. Соответственно, добавляем его тоже в корзину. Все. У нас товар добавлен в корзину. Если нам эти сетельники устраивают, что они будут вырезного монтажа, соответственно, нам все достаточно. То есть мы с подсветкой верхней зоны закончили. Переходим к внутренней подсветке верхних шкафов. У нас классическая кухня, да как мы помним, и Допустим, фасады у нас сверху есть как глухие, так и со стеклом. Допустим, у нас есть там, два модуля с глухими фасадами, да, которые мы хотим, чтобы при открытии включался свет. И внутри у нас есть полки, глухие полки. Соответственно, в этом случае нам нужен двухламповый комплекс и инфракрасным выключателем. Мы заходим в этот подраздел. И выбираем какой-нибудь какой-нибудь дизайн светильника. Ну, допустим, мы не хотим точечный светильник внутри, а хотим линейный. Да? А у нас модули есть разные длины. Ну, соответственно, например, в, одном, в один из них а, разной ширины. А, прошу прощения. Ну, допустим, в один из них мы поставим вот такой вот комплект из двух профилей а, длиной 350 мм. Добавляем в корзинку. Добавили. А в другой модуль мы добавляем такой же комплект, но полуметровый. Добавили. Теперь мы а, хотим а, установить подсветку в те верхние шкафчики, а, на которые предполагается установить фасады со стеклом. И хотим, чтобы можно было осуществить декоративную интерьерную подсветку, то есть включить их при помощи механического выключателя без э, открытия двери. А, а там у нас, например, фаса, сами модули имеют а, либо не имеют полки, либо имеют стеклянную полку. Да? Соответственно, мы берем тогда одна ламповый комплект с механическим выключателем. И здесь, например, выбираем, ну, к примеру, чтобы это как-то с классикой совпадало, ну допустим круглый светильник э, с матовым стеклом ну такой вот комплект и таких комплектов нам нужно ну допустим у нас таких модулей 4, например, да, то есть 4 4 дверцы со стеклом соответственно мы тогда должны добавить их э, 4 раза 2, 3, 4 вот у нас появилось 4 штуки Переходим к рабочей зоне. Заходим в раздел рабочая зона. И здесь выбираем подсветку для столешницы. Ну, допустим, мы используем светильники например вот такой вот формы прямой линейной формы а, хотим сделать их э, насквозь поставить да соответственно у нас есть какая-то некая длина соответственно мы например берем 320 вариант вот такого светильника с выключателем добавляем в корзинку а, а к нему к примеру добавляем дополнительные светильники по 300 мм. такие, например там Две штуки все добавили и переходим к нижнему модулю соответственно в нижнем модуле мы можем использовать вот такой вот аккумуляторный светильник например у нас есть какая-то бутылочница которую мы хотим подсветить, и а, какой-нибудь, например, ящик. Допустим, добавляем там, пару таких светильников. А, и, например, мы хотим установить розетку. Например, а, круглую розетку с, с USB а, черного цвета. Да, то есть, вот берем черный блок с USB. Черный, три розетки, два USB. Добавляем. Все, добавили в картинку. Все, мы получили полный комплект на данное мебельное изделие. А, обращаю внимание, что а, в случае формирования подсветки, вы можете выбирать разную компоновку, да, и не обязательно можете использовать подсветку всех зон одновременно, да, то есть, например, вы можете подсветить либо только фриз и, например, рабочую поверхность, либо, например, внутреннюю подсветку верхних шкафчиков и установить светодиодную ленту под цоколем, например. да. То есть вы можете компоновать, как как вы считаете, на ваше усмотрение будет более правильным для данного изделия. Но по нашей рекомендации, то есть мы рекомендуем начинать с подсветки, то есть всегда, всегда использовать подсветку рабочей зоны, именно для того, чтобы можно было функционально использовать, удобно применять освещение на кухне.